Стоит ли, по вашему мнению, на данный момент хранить в одном банке сумму более 1,4 миллиона рублей? В принципе, консолидация банковской отрасли произошла, если у вас сумма более 1,4 миллиона, то пусть это будут образующие банки, да? то есть с государственным участием, которые вряд ли отзовут лицензию. Более высокая доходность, естественно, у банков поменьше, поэтому лучше, я вот всегда людям рекомендую хранить деньги в банках. Приходите в банк, говорите, входите в систему страхования вкладов. Входим. Вот, соответственно, выбираете банки, где наиболее высокая доходность, самое главное, чтобы входили в систему страхования банковских вкладов, вкладывайте туда максимум 1 триста 000 рублевого эквивалента, чтобы и проценты тоже попадали под лимит выплат. Все. В каждом банке не больше одного счета или открывать на супругу, да, второй счет именно в этом банке. И ну, как бы не паритесь по этому поводу. Если сумма прям уж критичная, крупная, да, ну тогда один вариант, да, это, это вот в крупной банке топ-5 банков размещать свои средства.